Hello believe can fly. believe Surprise, motherfucker! Uh, <laughs> <laughs> <laughs> I'm sorry. So <laughs> That was really funny. ты моя линочка любовь. Мне 4 года. Вот какая любовь, какая любовь. Oh, shit! Okay, wait, wait, hey, hey, hey, hey, come here! Что сейчас модно носить, что? Модно носить вообще там юбки, там длинные, потом кофточки, топики и туфли на кубаках. Очень-очень сильно. Скажи, пожалуйста, а какой сейчас цвет актуален? Актуален вообще так типа моды, я вам скажу. Актуален вот. Черно-белый очень в моде. Вот так, все. А, Скай, вы можете мне дать пару советов, чтобы не стать моделью? Я дам пару советов, но... Как вам дать? Надо, надо стильно одеваться. Просто... Быть брат питами а там. Там. Кепку так вот носить